Всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня я расскажу вам, где найти все серии Баруто, Наруто, потому что там новая серия вышла, давайте я так кратко расскажу, что у Наруто умер Гурамом, и если хотите подробности, это все, где их найти, я могу вам в комментариях ссылку скинуть на данный сайт, если я вдруг забуду, напомните мне, он называется его, кстати, есть еще YouTube канал. Через этот YouTube канал можете перейти на их сайт. Его называется вот так. Шноби ниндзя. Школс, шноби ниндзя. Вот так он называется на английском. Вбити с колсом ниндзя. Что я хотел бы вам бы показать чтобы вы знали, что я точно фан от Наруто, то я давным-давно сделал вот такую штуку. Ее можно найти в интернете. Если вы тоже хотите себе такой вот сюрикен, то напишите в комментариях. Я постараюсь найти и сделаю такой же ролик. Почему бы нет? Сколько же тут у нас эм, листов сделано из А4? Больше трех. Или, до, или просто до трех Как-то так вот. минимум Вот, значит, я думаю, вы сможете этот найти. Зайти на этот сайт, и там есть куча кнопок про аниме. Ищите аниме Баруто. Есть аниме Наруто. Всего истории Наруто, Баруто, истории их. Три сезона, первые, вот первая серия, это 200 серий. Это Наруто и продолжение Наруто второй части. Потом идет Баруто, и там еще две или три сезона разных аниме. Там еще дополняют. Потом некоторые рекламы там есть. Я могу вообще полностью ролик вам показать, как это зайти. Но это думаю слишком легко. Думаю, каждый с этим справится. Если вы не справились, напишите в комментариях, я тебе помогу. Вот, я теперь Наруто. Сурикены я тоже могу делать. Раньше я делал, только потерял Сурикен. Так что, точно фанат Наруто и Баруто. Фанат, вот. Последняя часть я видел, да, то, что Наруто потерял Гураму и равновесие. С, вместе с Акуцуки все пропало. Там остался один... Бандит, даже не помню как его зовут, но остался один, ну как бандит или не бандит, даже вообще не знаю как его назвать, но остался один враг у вселенной народу. Буду интересно, что будет продолжение, если вам тоже, то лайк ставь, подписывайся на канал и я сниму продолжение, если под этим роликом берем много-много лайков. И пока!